Привет всем зрителям моего канала! В этом видео я покажу вам монету, посвященную 50-летию Биг Мак, реакцию продавцов Макдональдс на новые монеты Украины и, внимание, покажу, как в Макдональдс реагируют на гривны старого образца, которые вышли из обихода. Досмотрите это видео до конца, там сюрприз. Друзья, определить ценную монету, которая попалась вам на сдачу, а новости про выход новых монет или банкнот, конкурсы и розыгрыши ценных монет – все это есть в нашей группе в Телеграм. Подпишись и будь в курсе, ссылка в описании. Ну что, пойдем сходим Макдональдс. Макдональдс, День рождения. Сегодня, 2 августа, Биг Маку исполняется 50 лет. И Макдональдс отмечает этот юбилей очень интересно. Специально к этой дате выпущено более 6 миллионов монет, так называемых Маккоин. На один Макдональдс у нас в городе примерно выделили от 150 до 200 монет. Монеты очень красивые, золотого цвета. Конечно, было бы здорово, если бы существовала настоящая золотая монета. Но и так довольно интересная акция и прикольная. Получить такую монету можно было, заказав сегодня бигмак Mac. Эту монету можно оставить себе как сувенир или до конца года обменять ее на бигмак Mac. Более чем в 50 странах мира. На самом деле, для меня Макдональдс это не просто место, где можно вкусно и быстро поесть. Потому что у них идеально отлаженные бизнес-процессы. Это уровень сервиса, к которому должны стремиться любые бизнесы в Украине. Когда я в апреле записывал видео про выход новых монет, в Макдональдс они единственные брали их без вопросов и каких-либо отказов. А что это время? такое? 10 гривен новые. Каких? в смысле какие-то украинские. Нет, не мы такое не берем. Них Не возьмете. Нет. Как это? что это вообще такое. Да. Что, серьезно? Я первый раз их видел сегодня. Опять они очень красиво. И в новом эксперименте с гривнями старых образцов Макдональдс на высшем уровне. давайте смотреть, как это было. Только старые Оу, Я такое не умею принимать. Чего? А, нет, не возьму, извините. Um, У вас все такие? Ну, да, да. А я здесь вообще есть? не могу, правда? Нет. Чего? Я потом их банк просто никак не сдал. А кому-то нас сдать удадите. Нет. А поновее? <свят> да, ну, у меня все такие. Давайте, ну, пять, чтобы не большая сумма была. <свят> а что, вам запретили удивляет, принимать такие? Не знаю. Не видела. Вы никогда их не видели? жизни не видела. 92-го года. А ну, в -го. так они уже, наверное, вышли из оборота давным-давно. А, <свят> а мы берем такие деньги? <свят> <свят> <свят> <Ты> будешь, <свят> <пара>? Нет, <свят> я <свят> не хочу <свят> рисковать. Я не хочу рисковать. А что, ну, так, так, так ходились такие? Не, ну когда они так, ходили? Такие, уже не ходили? Уже не ходят? Так, потому что? что это деньги, короче... Первые, они, наверное, они первые. Первые. Деньги, они уже не ходят, они уже вообще никак. Вы не никуда ходят? не реализуете вообще. Да, это можно просто так проклеить. И не так не светилось, Она они светится? Написаны. Нет, двадцатки написаны вот так вот по ней. Я такого не, не помню. не вижу, но ну, если покажете, посмотрю. Вот ну, ну, сейчас... такая еще есть. И... Да, еще эти принимать? Отличный день, я тоже не знаю, а, что они а. делают. У меня дедушка собирает, я вот ему отдам. Да? Давайте я вам 10 Хотите? Да. Давайте. Держите, это вот такая вот реакция продавцов из Макдональдса на старые банкноты. Я думаю, они всегда рады деньгам, когда вы приходите, что-то у них покупаете. еще раз, с днем рождения, бигмак Мак. Потрясающе красивая монета. Некоторые, я думаю, собрали полную коллекцию. У меня есть одна монета такая. А теперь подпишитесь на канал, поставьте лайк и маленький интерактив для вас. Друзья, так как канал у меня про монеты а, Украины. Вот такой замечательный фонтан с водой. И вот такая монетка тоже связана с темой воды. 10 гривен военно-морской флот для вас я ее размещу здесь и вы сможете прийти а, и ее получить кто первый придет, тому и достанется эта монета и так смотрите, где я ее размещаю то есть у нас вот фонтан и, собственно, вот здесь вот находится эта монетка. Приходите и забирайте. Красота.